Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас сразу два мотобуксировщика, которые едут в Карелию нашей доставкой. Букс на 600-й гусенице отправляет у нас в город Кандапогу. На нем у нас установлен двигатель Зонгшен 460 кубиков. И также на этом буксе присутствует электрозапуск. Можно букс заводить с кнопки. Установлены ручки с подогревом. На буксе не присутствует реверс-редуктор. Тут обычно стоит двухопорная наша трансмиссия. Букс 600 представлен с шипами. Рядом с ним стоит букс на 500-й гусенице. Тоже представлен с шипами. На 500-й модели установлен двигатель Zonction ручной запуск. По желанию был сделан краник и дополнительный фильтр. 500-ка здесь с стяговой звездой на 32 зуба. Подвеска катковая, мягкая, независимая. По желанию клиента тут был установлен тормоз, тормоз с фиксатором, ЧК аварийной остановки с ремешком на запястье, курок газа, тут подогрева ручек нет. Данные букса отправляются в Карелию, а мы будем ждать фото, видео и отзыв от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр, пока! пока.